Их плюс-минус порядка 250 с каждой стороны. Мы с вами будем работать около сотни. С той стороны и с той стороны. Итак, и вы между ними, как маятником, вас раскачивает. Вот здесь некий такой центр. Ноль. Покой. Да? Часто вечный покой. Тут уже. Ничего не чувствую. Да, что чувствуешь? Ничего не чувствую. Умер. Но ну, важно, ничего не чувствует, человек только, который умер. Так вот, вот нас между этими качает историями. Вот я голодный, вот я поел, вот мне было весело и радостно, вот пришла какая-то грустная э, мысль, вот случилась весна, шли последние дни мая, да, и мы от радости затопили печку. Да, я радуюсь. Я как Снегурочка ликую по поводу вот этих счастливых последних холодных дней, потому что скоро начнется жара, и мне и так жарко. Я, я гибну в жаре, поэтому я сейчас радуюсь. Но не я, я одна, тут, походу, нас немного кто радуется. Большая часть ждет, когда начнется жара. И тут ну, в моей секте. И когда начнется жара, некоторые из нас загрустят, а некоторые будут ликовать. Итак, вот это движение маятника от плюса к минусу есть счастье. Счастье. А что такое движение маятника? Ну, само по себе, что такое движение? Энергия. Это и есть энергия. И от того, насколько вы счастливы, зависит от того, насколько ваш маятник хорошо вот и равномерно туда-сюда вот так вот качается. Это про счастье. Но Чем мы наполняем? А? Так, да? да, но есть история, да, когда мы такие раз качнулись в плюс. И улыбаемся, все время улыбаемся, да. Тут все гибнут, я, мне хорошо, все, мне все пофигу. Есть... Это, плохо? Это плохо, конечно. Это называется неадекватное реагирование на ситуацию, в этом нет энергии. У нас была девочка, а на тренинге с прощением, я когда работала, я понимаю, у нее проблемы, у нее там была опухоль щитовидки, ей щитовидку удалили, она на гормонах, но она себя научила защищать свое здоровье, она улыбается. И вот мы там делаем упражнение про боль, ну про горе, про какое-то несчастье, и она ходит, и у нее все хорошо, у нее все хорошо. Это не все хорошо. Это ты не можешь чувствовать. Это само по себе уже проблема. Это суперзащитная реакция. Ты в броне, и часто эта броня тебе помогает, но очень часто эта броня у тебя забирает жизнь. Любая броня. Знаете, у талисманов какая есть э, особенность? Все, кто вот обереги носит, ну, кто носит так или иначе, оберег, как фильтр для воды, сначала накапливает всю, собирает всю говнятину из жизни для того, чтобы вас защитить, а потом он этой говнятиной начинает вас же отравлять. У каждого оберега, в зависимости от того, какой мастер его делал, есть определенный объем времени, который он может служить. После этого он вас отравляет. Простой пример для всех, кто в это не верит. Фильтр для воды в барьере, вот в этом, в кувшине. Сначала этот фильтр дает вам чистую воду из грязной воды, потом этот фильтр делает грязную воду еще хуже, чем она была из крана. Если вы вовремя его не поменяли. Понимаете, да? Менять их надо получается. Прикинь? Вы там меняете у себя? Все менять надо да Он нормально у нас три года функционирует ничего не жмет а кто никто с осторожно нельзя. с оберегами вообще очень осторожно потому что еще раз, смотрите, если вы хапнули случайный да там где-то там бежали мимо вам сказали возьмите оберег вам там от всего защитит то есть вы не знаете кто сделал вы не знаете что вложили это это как бы очень такая тонкая материя с ней вообще нельзя шутить с ней нельзя шутить, и нужно быть очень осторожными. Поэтому, если вы береги, и вдруг вы чувствуете, что на вас начинают валиться, возможно, его до вас кто-то носил. Ну, и, возможно, он уже все сделал, все, что смог. У жемчуга есть такая яркая особенность, да, что делает жемчуг? Он умирает. Кто-нибудь видел умирающиеся в ушах, на серьге или в кольцах? Видели? Ну, девочки, да, не видели? То есть камень же блестит, он так мерцает. Когда он умирает, иногда умирает, ну, как бы энергетический удар. И он становится такой, тух, серый. Он перестает мерцать, мерцать, перестает блестеть становится такой серый. Форму он не теряет, но остается серый. Называется «жемчужина умерла, она взяла удар». Натуральные камни иногда просто вываливаются из колец, ну там или из чего-то. А есть те, которые никуда не вываливаются, намертво приклеены, они на висят и тащат. И, то есть, хрусталь тоже умирает. Я, кстати, много видела. М? Нет, хрустальные его вот там сережки некоторые носят, такие люстры у себя а на ушах, еще где-то. То же самое, то есть он сверкает, сверкает, потом бух, и серый стал, как стекло такое грязненькое. Ну, типа, грязный хрусталь, чтобы помой. А то, что чистит, там, это все... Ну, соль чистит, там, всякие И... эти. Ну, к кому что? Еще раз, это, это нюансы. Это нюансы. То есть, есть фильтры, которые можно промыть. Есть фильтры, которые нужно поменять одни одноразовые. С талисманами то же самое. Есть, которые можно почистить оживить. Есть, которые одноразовые один раз. Итак, а, зачем мы про талисманы не помните? Надо от них отказаться, я понял. <смех> будь, будь, будь максимально осторожны с этой историей, особенно сейчас. То есть сейчас так меняется время, сейчас вот это два, два момента. Первое, это сверхсонливость, все кого накрыло. И второе, это провалы в памяти. То есть время сейчас начинает, это как мне тут на днях сказали слово волшебное, нас разуплотнять, наше физическое тело, у нас же там еще много тела очень разных, наше физическое тело начинает разуплотняться, и поэтому мы странно себя ощущаем. Ну, то есть, большая часть, если вы не заболели, то вы просто хотите все время спать, и просто не можете проснуться, и у вас все, вы, вы слова забываете. Ну, вот я сейчас вот веду и забываю слова. Итак. Счастье – это уровень энергии, который вы имеете, и это счастье наполняется из колодцев, которые являются источниками. На нас шесть колодцев для того, чтобы чувствовать эту энергию. Потому что, когда наши эмоциональные потребности удовлетворены, у нас высокий уровень энергии. Если они не удовлетворены, мы начинаем в этом маятнике застревать. Либо в плюсе, либо в минусе. Так, это хохочущая девушка. Я вспомнила зачем про талисманы. То есть... Защитные реакции, которые у нас есть, они как обереги, они какое-то время нас защищают, нам помогают, позволяют, а потом они начинают забирать у нас жизнь. Все, они начинают обратно высасывать. То есть ты либо смеешься, где не надо, либо печалишься, где не надо. А потому что у тебя нет другой стратегии, ты не можешь выбрать, ты живешь вот в одной своей стратегии защиты. Вы закованы в латы своих защит, и у вас нет возможности их менять. Вот, во что одели вас где-то там в начале? М? В три года. В три года, да, в этом и остались. Поэтому с, вс, всему радоваться нет. Мы обсуждали, да, я в этой истории с, из первого курса напомню ее еще раз. Есть э, переизбыток, знаете, внимания и акцентов на тему э, позитивного мышления. Вот смотрите, как выглядит позитивное мышление. Пока ничего лучше не придумал, люблю эту метафору. Вы идете по лесу, вы такая радостная, значит, красная шапочка, идете по лесу, вляпались в кучу говна. Ну, это моя любимая тема. И у вас позитивное мышление. И вы говорите... Люди, смотрите! Говно! Как хорошо! Вы понюхаете! какое свежее, прекрасное говно! Пойдемте тоже вляпаемся! Заходите все! Это отличная кучка! Еще никто не, не был такой кучки! А в нее еще буквально не... Нормальное позитивное мышление? Вот так, это примерно... Негативное мышление! Выглядит примерно так же! Я сразу про ежика, знаете, вспомнила? Ну, такой ежик шел, шел, шел, дошел, такой нашел кучу, такой раз к этой куче, такой... Чук, такой М -м, говно? А я чуть лапки не испачкал. <рис> Это же негативное мышление. То есть вы идете идете, тоже в кучу вляпались. Все. Все. Что случилось-то? Я в куче. Это говно. Это все. У меня всегда так, ну, стрихни, пойдем дальше. Нет, это вот знак. Теперь я буду идти и вонять. Ну, ты хотя бы замолчи, ты хотя бы так не воняй. Ну, просто иди и все. Нет, люди, подходи, посмотрите, будьте осторожны. Здесь говно. После этого очень трудно будет жить. Это негативное мышление. Вот как бы вот это процесс застревания. Что такое адекватное, реалистичное мышление? Мы идем вляпались в говно. А ну, ладно, стряхнули, пошли дальше. И занялись какими-то другими вопросами. Ну как-то ну, как не очень, <связать> да? Нет, это все равно гляньте, кажется, перед тем, что не надо. Просто не <связать> даешь. Да. Понимаешь, как бы тебе нужно приехать. Поз... Ты работаешь на ферме Хорошо. Это адекватно, да? Да, нормально. <связать> нормально. <связать> Смотрите, с позитивным мышлением. Позитивное мышление требует от вас позитивного отношения к тому, что произошло. Мы очень часто выносим негативные уроки. Куча. Не нужно в говне искать ничего ценного. Нужно искать что-то ценное в том, что вы вынесли из этого урока. какой урок вы сделали. Но как бы позитивное мышление, оно как эти латы, вынуждает вас, но это не просто говно. Вы понимаете, да, это волшебная шняшка. Так интересно, нас втягивает в эту историю. И когда мы хотим позитивно относиться к тому, что мы наступили, в этом нет ничего позитивного? Там нельзя ничего позитивного найти. Нет, это, это волшебная шняшка, давайте ее разберем, сейчас посмотрим. Понимаешь? Но в этом случае надо понимать. Да в этом случае надо стряхнуть и или дальше идти. Вот, все, да, это, это ежик. А ты вдруг лапки испачкаешь, да? А то, знаете, три солнце сразу не хочется никого обидеть, да? Ну, это, знаешь, как два эстонца едут на телеге, ну и один другому говорит, подожди, остановись. Ну, тот второй останавливается, то спускается с телеги, берет этот котях, ну, такой круглый такой, внесет в телегу говорит, может, пригодится. Он кладет в телегу, и они уезжают. Год проходит, они, значит, обратно снова едут по этой дороге. и Снова тот говорит, подожди, остановись. Второй словарь, он говорит, не пригодилось. То есть еще раз, это не та история, в которой вообще нужно направить свое мышление. Но история позитивного мышления вынуждает нас искать в каждом говне что-то позитивное. Там нет ничего позитивного. Все, стряхнул ногу, дальше пошел. Позитивное в том, что ты жив, в том, что ты идешь, в том, что впереди лес, там птицы поют и так далее. Но сам фактор вот этого позитивного мышления, в котором мы застряли, и мы держимся. Мы нас качнуло в плюс, мы держимся, мы не уйдем отсюда! Нет, нет, нет! Откачнуло все. И мы здесь. И мы будем здесь висеть. Все прошло, все уже хорошо. Нет, я уже там был. Не надо. Смех без причины, сами знаете, признак чего, да? Не надо радоваться. Вот сейчас посмеешься, а потом что обязательно поделаешь? Поплачешь, поэтому я буду сразу в этой истории. Не вижу смысла туда ходить. Я, я, кататься, я сразу два раза поплачу.